Итак, вышла новая Ubuntu 22.04 с длительным сроком поддержки, этой версии дали имя Gemmy Jellyfish. Для тех, кто не знает, LTS-версии Ubuntu выходят раз в три года и имеют поддержку в течение пяти лет, наша Gemmy Jellyfish будет поддерживаться до 2027 года. Вместе с этой версией Ubuntu теперь имеет обновленный дизайн логотипа. Я решила сделать сравнение заметных изменений по сравнению с предыдущей LTS-версией. Итак, в предыдущей LTS-версии список приложений имел вертикальный вид, а приложение было нельзя перемещать по сетке. Рабочие пространства тоже были вертикальными и находились с правой стороны. Теперь список приложений имеет горизонтальный вид, приложение можно перемещать как угодно, Рабочие пространства тоже стали горизонтальными, находятся сверху и взаимодействовать с ними на порядок удобнее. Переработали оформление Яру, из настроек удалили так называемую «стандартную» тему, где был темный заголовок. А ну да, покойся с миром, оранжевая кнопка закрытия. Раньше использовалось два цвета, для разных элементов, оранжевый и баклажановый, теперь используется только один цвет для всех элементов, но это не просто так. Появились цветовые акценты, что просто замечательно, по сути это главное нововведение этой версии, наконец-то теперь можно выбрать цвет на свой вкус, этого не хватало, ведь персонализация для многих людей важна. В целом оформление теперь выглядит более приятно, стало больше округлых элементов. Еще я заметила одну странную штуку, календарь не имеет так сказать выпуклости, если сравнить это с стандартным гном, наверное это какой-то баг. На мое удивление, эта версия использует Gnome 42, что довольно странно, ведь разработчики Ubuntu зачастую используют устаревшие версии Gnome. А ну да, насчет устаревшего, самое интересное, что приложения используются из старых версий Gnome, а не из Gnome 42, поэтому пользователи будут довольствоваться устарелым дизайном приложений. С другой стороны, это довольно логичный ход, ведь в Gnome 42 не все стандартные приложения получили редизайн. Немного поменялся док, теперь там есть отдельная область, где закреплена мусорка, а при подключении накопителей они появляются в доке. Единственное, что меня озадачило, открытые приложения почему-то появляются в той же области, где и мусорка. Настройки дока тоже обновили, можно например открепить мусорку, а еще док можно сделать не в виде панели, а в виде дока, ну типа как в macOS. Конечно же улучшили производительность, новая версия просто летает по сравнению со старой, что тут говорить, если даже на Raspberry Pi теперь может запускаться новенькая Ubuntu. Также появилась функция управления электропитанием, имеющая три режима, производительный, сбалансированный и экономящий энергию. При низком заряде батареи режим энергосбережения включается автоматически. Есть более мелкие и не очень нововведения. Значки на рабочем столе теперь по умолчанию почему-то находятся снизу справа. Раньше они были сверху слева. Индикаторы смены громкости и яркости экрана теперь более компактные. Инструмент для создания скриншотов стал намного удобней, его полностью переработали с нуля, теперь при нажатии print screen можно сразу выбирать нужную область экрана или окно, причем есть возможность не только делать снимки экрана, но и записывать их на видео. При создании zip-архивов появилась возможность защитить их паролями. Очень странно, что этого раньше не было, ну ладно. Что еще можно рассказать? Есть более мелкие изменения, о которых лень рассказывать. Также, конечно же, есть технические изменения, новые драйвера, поддержка современного оборудования, например. Wayland теперь используется по умолчанию, даже при использовании видеокарт NVIDIA. Наверное Ubuntu это последний из популярных дистрибутивов, что перешел на Wayland. Предустановленный Firefox теперь в виде Snap-пакета, поэтому можете наслаждаться долгим запуском и глюками. Единственный вопрос, почему тогда другие приложения, например LibreOffice, не в виде Snap-пакета, если разрабы Ubuntu так любят этот свой формат Snap? Но да ладно, на этом у меня все, всем удачи, всем пока, не забывайте отписываться от канала. Ой, забыла рассказать о самом главном, посмотрите какие замечательные новые обои.